Оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай-давай. О! Какая радость! Блин, взлетаем. Всем привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Саша. И сегодня мы вместе с вами будем продолжать наши с вами магические приключения. Ну что, ребята, поехали. Так, ребята, как вы помните, в прошлой серии мы с вами отправлялись на поиски крыс. Кстати, я их Вне серии привел я, прошел около 2000 блоков. На это все ушло у меня примерно 30 минут. Вот здесь у нас, собственно, все крысы вместе с коровами. Я потом сделаю для них специальный загон, прям отдельный такой крысятник с разными трубами, вот это вот все. Ребят, как вы помните, в позапрошлой серии мы с вами пытались призвать дьявола. Но у нас, во-первых, ничего не получалось, во-вторых, я вообще все делал неправильно, потому что, во-первых, мне сначала нужно было полностью все кодексы прочитать, все пройти. А также э, все вещи из моды Bewishment работают только вот с этим вот алтарем. Bewitchment просто живет на этом алтаре. Я не знаю. Вот все на нем работает, все. Сегодня я хочу протестить, делаю ли я все правильно или же нет. Потому что я, короче, тут посмотрел, поизучал. А у нас тут, вот, оказывается, есть метла, которую мы с вами будем сегодня изучать. Однако, ребят, не нужно думать, что все так просто. Сейчас мы сделаем метлу и будем на ней летать. Нифига. Метлу, на которой можно будет летать, можно будет получить с помощью специальных ритуалов. Тут есть кипарисовая метла, бузиновая метла, метла из можжевельника. Также тут есть драконовая метла, но мы ее сделать не сможем, потому что у нас нет древесины специальной. Ребят, также тут не все так просто. Мы не сможем просто с вами сделать метлу с помощью ритуала и будем на ней сразу летать. Ребят, нам нужно будет с вами сделать вот эту вот замечательную книжку, которая называется Гримор Мэги. Книгу гриморской магии нужно будет сделать. Это можно будет сделать с помощью кожи. Уровень кожи. Что? Блин, что-то я немножко не понимаю, как это делать, точнее где это вообще делать. А -а -а -а блин я типа серьезно куда-то нужно закинуть гнилую плоть и типа у нас получается кожа и я вообще не без понятия что это возможно это котел можно будет кстати проверить попробовать ставим котел Блять! нет подождите тихо тихо деревья деревья стоп Стопы, блин, а -а -а. как всегда, нет, <связь> <связь> <связь> вот эта стрижка. А, -а, -а блин я-то думал, сейчас придется что-то делать, а это оно, короче, блин, тут какие-то уровни появились у кожи. Я вообще не понял, типа, что за прикол, думаю, что за кожа второго уровня, это просто кожа из Майнкрафта. Бумага, три штуки, жидкое колдовство, которое я не знаю, как делать. Давайте посмотрим, что такое у нас ведьмина печь, может, с помощью нее можно делать это все? Я просто вообще без понятия, я смотрел туториал, и там ничего не было про это. До Саши наконец-то дошло Нам нужна ведьмина печь Которая делается вот таким вот нехитрым образом Подождите, у нас, у нас разве не было прутьев? Видимо, мне это снилось Потому что я помню, что мы делали железные пруть. А, это вообще было в первом сезоне, блин Ведьмина печь Готово! Сейчас мы с вами поставим ее рядом с алтарем. Короче, нам нужны будут с вами сейчас горшочки И корень мандрагоры Именно корень мандрагоры Я надеюсь, у нас там мандрагора повырастала у нас в вот этой вот штучке Как она называется-то? Ферме вот. Нам нужен корень. корень мандрагоры Ты мандрагора? О! Во мандрагора! Корень мандрагоры Готово! Сейчас пойдем с вами устраивать колдовство, устраивать Так а чё, а, а чё, а в смысле, а где? У нас даже глины нет. Нет глина есть, а горшочков нет. Сейчас возьмем лопату, пожалуй, и пойдем, собственно, копать. Блин, эти лысые деревья, это вообще же трэш. Собственно, сейчас ставим печься наши. Горшочки, вот у нас пустой кувшин Это даже кувшин, а не горшок, блин Горшок, это туда, куда ходят В туалет, а не Куда будут жидкое колдовство Хотя, в принципе, разницы нет Вуаля Работает! Оху! Сейчас будем колдовать, вообще офигеть Так, деревесный пепел и жидкое колдовство у нас готовы Дальше, что нам нужно? А, опал есть, кожа есть, три бумаги есть. Собственно, алтарь у нас есть. Все прекрасно. Сейчас будем делать с вами а, гриморскую магию. Я не знаю даже, как это правильно перевести. По-моему, гриморская. Если я ошибаюсь с ударением, простите меня, пожалуйста. Две кожи, три бумаги, жидкое колдовство и опал. Попробуем все это прям в строгой последовательности закинуть. Раз, два... Опа! Начинается колдовство, девчонки. О, получилось! Офигеть! Работает, девчонки! Значит, я был прав, нужно было просто прочитать всю книгу. Тогда у нас будут открыты все... Подождите, она еще заряжается. Силы, короче, вот, видимо, из этого алтаря забирает. Ура! У нас, собственно, заполнилась наша гриморская магия. Сейчас мы с вами будем делать метлу. И совершать наши колдовские ритуалы. Значит, сейчас нам надо будет с вами сделать метлу из двух палок и трех снопов сена. Э, я не уверен в том, что у меня есть столько пшеницы, потому что я ее не особо выращивал и... А нет, слушайте-ка, я либо кого-то ограбил, либо еще что, но у нас пшеницы вообще предостаточно оказалась. И сейчас нам надо будет с вами найти палки. Новые палки я делать не хочу Блин, только одна палка, вы издеваетесь, что ли? Так, метла готова Сейчас мы с вами будем, собственно Ой, колдовать Какую же метлу мы с вами будем делать, все-таки? Самая крутая здесь Это драконья метла, но у нас нет Драконьей смолы и драконьего дерева Драконова древесина, господи Нам нужно как-то Сделать мазь полета Давайте сделаем из можжевельника, почему бы нет, у нас можжевельник возле дома растет. Вышли, оп, можжевельник. Это кипарис, дурак. Так, собственно, давайте мы с вами сначала разберемся с жидким колдовством. как его делать. Дурак, это мазь полета. Ай, я уже не могу, мне уже просто истерика, я не могу это нормально монтировать, это пипец. Нужен пузырек, корень мандрагоры, белладонна, аконит, маг и жир. Как делается жир, извиняюсь. Давайте посмотрим, как делается жир. Ага, нужно в бедмен котел закинуть две гнилые плоти. И мы, собственно, с вами получим то, что нам так необходимо. Поджигаем. О, получилось, заработал наш котел. Подожди, я Подождите, Как запуск... делается жир? Да нет, не это мне надо. А, корень мандрагорочки еще. Так, беладонна, оконит, маг, жир. Мазь полета готова. Е! Yeah. Так, собственно, мать полета мы с вами получили. И еще нам нужно, получается, листва маживельника. Им сам маживельник, получается, нам нужно будет с вами забрать а, листву и само дерево. Вообще нам нужно одна листва. Но я на всякий случай возьму две, а все остальное там то, что выпадет. Так, сколько? Сколько нужно? Сколько на. А, по одной. Ага, ну на всякий пожарный еще вот это вырублю. Опа, и у нас полностью все дерево срубилось. А раз колб случайно не прилагаются. А, кстати, нам нужно будет с вами сейчас жидкое колдовство, поэтому. Быстренько закидываем корень мандрагоры, убегаем, потому что нам сейчас надо будет сходить за глиной, для того, чтобы сделать кое-какой один очень интересный ритуал. Эм... А почему не сработало? Подождите, я, я на что сейчас потратил? А, я на гримурскую магию потратил. Подождите, почему у нас не сработало? Почему? А, там, видимо, с каким-то шансом это все. Блин, ну вообще, кошмар какой-то. Сколько это шмандракуры у меня должно быть? Что у нас там по магии? Жидкой. О, готово. Сейчас нам с вами надо будет взять мел. Фокусный. Нет, не фокусный, а специальный мел. Сейчас скажу, как он называется. Потусторонний мел, потому что у нас... Ой, подождите, вот здесь... Видите, у нас последний круг, это потусторонний мел, такой фиолетовый. О, вот так вот! Бл***ь, потратил, сука. Что мы сами делаем сейчас? Нам нужно метла, можжевельник, листва можжевельника, мать полета и жидкое колдовство. Это кипарис! Это кипарис был! А это что? Это тоже кипарис, да? А нет, это, вот это, видимо, реально можжевельник, а то кипарис нас обманул, вот кипарис вообще мутный тип, с ними лучше не связывать Значит, проверяем мощь нашего алтаря, с мощью алтаря все чеки пуки Метла, можжевельник, листва, мазь полета, жидкое колдовство Оп-оп-оп-оп, давай-давай-давай О! Какая радость, блин! Взлетаем. Короче. Сейчас я попробую полетать на этой метле. Я не знаю, насколько нам хватит э, гриморской магии. Так. Ой, блин, она такая медленная. Это, короче... Драконья она намного быстрее Но теперь мы прям знаете Такие прям ведьмочки-ведьмочки Потому что теперь мы можем летать на метле Это вообще круто Надо будет короче в не серии походить И найти в адских крепостях Короче Саженец как раз таки Вот это вот Дерево драконьей крови Вроде так она называется Я точно не помню Но по-моему так она и называется Кстати гримурская магия практически не тратится Офигеть Типа, сколько я летаю уже? Ее, yeah, ведьма Саша Ари, все. <с98> так, ее еще можно сломать и забрать себе обратно. И зайти себе в чулан, чтобы попрощаться с вами на этой ноте. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был я, Саша Ари. Всем удачи, и всем пока.